А еще Ханука. Это праздник света. А во всех точках мира, где празднуется Ханука, что можно увидать? Огни, огни, огни. Тысячи, миллионы. Во всех еврейских домах зажигается по вечерам Хануке. Конечно, там, где празднуется этот праздник. А что еще можно увидать? Пончики. Но как... Пончики связаны со светом, а потому что жарятся они в масле. И это масло должно напоминать нам о том масле, которое горело в светильнике в храме. Поэтому Ханука – праздник света!